Вывод по этому слайду, да, это он удивителен, да, если относиться к своей жизни как к проекту, то его можно улучшать, и на самом деле я такой подход применяю не только к бизнесу, но и, в принципе, к всему, что у меня окружает, то есть у меня, допустим, в семье внедрена планерка в среду и в субботу, потому что мы обсуждаем некоторые вещи, которые накапливаются, то есть до этого такого не было, никогда, в принципе, у меня в практике, но это необходимость. Допустим, занятия спортом и так далее, для того, чтобы уровень энергетики поддерживать, тоже я это внедряю в свою жизнь активно. Вот, то есть если подходить именно так, с точки зрения аналитики и улучшения результатов ко всему, чем вы занимаетесь, ну, начнем со среднего чека, до да, увеличения среднего чека и продаж, то ваш успех, он просто неизбежен. Потому что вы от раза к разу будете улучшать эффективность на основании предыдущей статистики. Ну, а если статистики у вас просто нет, вы ее не ведете и не собираетесь, просто не от будет оттолкнуться. То есть не будет от этого нулевого уровня, от которого вы сможете а, взять какие-то показатели для того, что их, для того, чтобы их улучшить. Ведь мы как, в принципе, делаем? Вот формат, да, таргетированная реклама ВКонтакте. А, когда вы приходите в проект, либо анализируете результативность своего проекта после месяца ведения, вы очевидно видите моменты, которые стоит улучшить. Ну, допустим, зашли через там, автоматизацию Эриш, либо еще что-то, да, посмотрели результативность, посмотрели какие компании хороши, какие креативы и так далее. Понимаете, что нужно срочно выключать. Вот это то, что нужно срочно выключать, его очень много в нашей последовательной деятельности. И если это повторяется от месяца к месяцу и от года в год, я вот годами мерю. Это приводит к последствиям просто стагнации, потому что так незаметно, но когда ты вводишь в статистику, какую-то аналитику, вы начинаете осознавать, то есть вы начинаете осознавать, сколько времени вы теряете, если вы не начинаете что-то менять.